Всем привет! Сегодня покажу, как я готовлю на новогодний стол дешевую форель из светофора. Ну Почему дешевая? Потому что дешевле, чем в остальных магазинах, ровно в два раза, а то и больше. Итак, беру форель, она чуть больше килограмма, отрезаю все плавники. Конечно же, рыбки я предварительно помыла и очистила от чешуи. Разрезаю по спинке, не до конца. Достаем позвоночник, хребет. И все внутренности. Рыбка оказалась очень свежей и жирненькой. Салфеткой зачищаю и теперь получилась вот такая лодочка. Мы ее будем фаршировать. Сейчас приготовим начинку. Нарезаю шампиньоны произвольно. У меня мелкие, поэтому буду нарезать пластинками. Морковь нарежу очень мелким кубиком со стороной примерно 5 миллиметров. Одну головку лука также измельчаем. В сковородку наливаю растительное масло. Обжарим лук до золотистого цвета. Затем к нему добавляем морковь, спассируем до мягкости. Затем шампиньоны. Обжариваем 5-7 минут до выпаривания жидкости из шампиньонов. Красивые пластинки шампиньонов несколько штук клажу для украшения. В остальные добавлю сметану, можно сливки, 2-3 столовые ложки, соль, перец по вкусу и буквально щепотку кориандра. Все перемешаем и прогреем 3-4 минуты. Начинка готова. Можно начинать фаршировать рыбу. Лодочку из рыбы устанавливаю в форму для запекания, на которую постелила пергамент. Не хочет стоять наша красавица, но придется. Выкладываем всю начинку, предварительно рыбку немного посолю, заполняем всю лодочку начинкой и отправляем эту красоту в духовку при температуре 180 градусов на 20 минут. Через 20 минут рыбку достаем. Все шкварчит, шипит. Добавлю натертого сыра. Сыр можно не добавлять, он у меня просто остался от предыдущего блюда. Не пропадать же добру. На сыр сверху выкладываем пластинки отложенных грибов. И отправляем в духовку при температуре 180 градусов еще на 10 минут. Вот столько сока получилось из нашей рыбки. Украсим мазиком для красоты. Ведь мы готовим на праздничный стол нашу рыбку. Любые узоры, проявляем фантазию свою и украшаем. Подавать буду королеву стола с королевскими креветками. Вот такое праздничное, нарядное блюдо у нас получилось. Ну а какая она сочная и нежная внутри эта рыбка, не передать словами. Обязательно приготовьте. Всем пока-пока.